Здорово мужики, это подгон от подписчиков Естественно, в этой рубрике нет спонсоров Было бы странно, если бы в подгоне были спонсоры Начнем этот ролик с необычного подгона Подгон не с КС, подгон не с Доты, Подгон вообще не с игр Сейчас я чуть-чуть лысый Но как он? А? Круто? Сейчас где-то вот здесь, ой, вот здесь будет фотка, откуда это рисовалось У меня раньше на ВК стояла аватарка За эту работу большое спасибо человеку, которого зовут Владислав Кузнецов У меня на втором экране Он а, нарисовал мне работу, мы с ним списались Он такой, слушай, могу отправить Я такой, было бы круто И это реально а, первая работа я сейчас не могу сдержать улыбку. Первая работа, которую я получаю от подписчика, это безумно приятно. То есть я им отправил адрес, куда отправлять можно работы. Получил, посмотрел, и вот сейчас записываю подгон. Но это не все, это первая работа. Блин, это очень круто, мне на самом деле приятно, потому что я первый раз такое получаю. И вот это вот вторая работа по моей аватарке ВКонтакте. Я не знаю, получится сфокусироваться у нас сегодня что-нибудь еще в этой игре. Во, вот это по аватарке. Сейчас вы ее видите, Егора тоже ставит. То есть, две вот таких вот работы, это реально очень-очень круто Мне такого никогда не присылали <смех> Я просто сижу радостный Очень много времени, конечно, выделил ну, короче, вот Владислав, огромное тебе еще раз спасибо Я тебе, конечно, голос написал, Он реально приятно То есть, казалось бы, мелочь, да, как говорится, а приятно Человек очень долго рисовал, очень заморочился И две работы реально крутых Первый раз такой отправляет, мне прям безумно приятно, огромное спасибо А, и сейчас уже переходим к подгонам непосредственно в Стиме Такое затянутое начало, но, блин, я хотел вам это показать Глаза горят, это реально круто, Владислав, реально поднял настроение, большое спасибо Но вот до сих пор беру уроки и улыбаюсь улыбаться начинаю вот, короче, делаем дальше Я себе, пожалуй, перемещу сюда, потому что не знаю себе, где больше места найти По подгонам их не так много, но есть очень крутой подгон Прям реально топовый, вы зацените А я сейчас, не знаю, давно вообще не принимал У меня постоянно руки не доходили заснять подгон Но вот сегодня это пошло И первый подгон от человека с ником, вы видите в а, Вряд ли сможешь забрать, но хотя бы в трейдах будет висеть Много не говорю Да, обмен на удержан на два дня, я это вообще никак не смогу забрать Но это я осуждаю ну ладно, спасибо, я это не могу принять а, Так, дальше Кстати, тут достаточно интересный, крутой подгон, да Чел думал, я не видел Аркану Я думаю, на это можно жаловаться Если еще будут такие подгоны приходить, я буду на это жаловаться Ну, реально, то есть ребята хотят меня обмануть по факту На Аркану, который мне также подарили, поэтому я буду на это жаловаться Минутка позитива от человека. А дальше по подгонам Их не так много, но на самом деле, я еще не знаю, этот ролик прям небольшой получится Плот-компот Аркана. Но тут говорить ничего не надо, кто не знает, плоткомпот компот подарил мне все вот арканы, которые у меня есть, мы их с вами посмотрим, подарил плод компот. Тебе реально огромное спасибо, вы сейчас увидите скрины, на экране мы с ним переписывались, все. человек прокачивает всех, а я прокачаю человека. И это реально приятно мне прям, ну, мне очень редко, да, отправляли какие-то дорогущие трейды. И плод компот это тот человек, который 80 или 70%, процентов, даже 80% дорогих трейдов отправил он. Все арканы, которые у меня есть в доте, подарил компот. Огромное тебе спасибо. Я знаю, что ты смотришь. Реально, спасибо, мне приятно. Это не первая аркана, которую ты мне даришь, но, блин, но мне приятно. То есть она стоит в районе 2000, наверное. Это не дешево. Ну, мне безумно приятно. Огромное за это спасибо. То есть это самый крутой э, подготовка на сегодня, я не знаю, будет ли что-то еще, или ролик будет совсем небольшой, но подгонов действительно все. Чего больше не будет, сегодня было 2-3 просто подгона. То есть человек мне а, подарил, подогнал аркану, больше ничего нет. Этот ролик будет трехминутный, наверное. Но ну, типа, ну и блин, я это хотел вам показать. То есть арканы и вот такие крутые работы, подгонов немного. А если у меня сейчас в планах улететь отдохнуть, а, в прикрепе будет ссылка до этого времени, если придут какие-то трейды, я приму. Ну, то есть, я сниму ролик. Ну, сегодня два подгона, они реально небольшие, но, тем не менее, по поводу человека с ником Plot компот, да, ну, то есть, Аркана, для этого отдельный ролик, ну, камон, она стоит 1400 рублей, она подешевела раньше Арканы, помнишь, сколько стоили? И вот эти все Арканы, да, за исключением, ну, две на Легионке, на Легионку, кстати, подождите, но я думаю, что плод компот мне подарил а, вот эту Аркану, он мне дарил, я не принял, потому что я все хотел под ролик записать, и не получалось. На Джагу под Подарил плод компот на SF, а плод компот на Легуполок. Короче, ну вот эти три, то есть на Пуджа, на а, раз, 2, 3, 4, 5. Аркан подарил плод компот. То есть здесь, в общем, ну, 10. Да, но вопрос на деньгах и реально, что, ну, вот такое мне дарят, И, блин, огромное спасибо, мне прям мне приятно. Ну, еще я мог принять на Агран, но я ее не принял, потому что я не просто не записал ролик. В общем, ребят, сегодня было немного подгонов, ну, вот такие работы, да, и, ну, вы их уже видели. И Аркана, но, блин, я думаю, под отдельный ролик Вайнот. И плюс... Такая затравочка. На следующий подгон от подписчиков, если он будет, да, то есть, если придут трейд, запишем. На этом все. Извините, пожалуйста, я думал, их будет больше. Я просто не успел принять трейды от ребят. Совсем небольшой ролик, но тем не менее, это подгон. Многие ждали, и плод компот скинул, я думаю, в ролике себя тоже хотел увидеть. Поэтому, ну, вот да. И Владислав, две работы, отправил, то есть не мог это не показать. Два подгона, но тем не менее, они очень крутые. Всем огромное спасибо. Блин, я такие ролики снимал в году, сейчас тебе скажу, в году 17 Нет, 16. А в 16-15-м, когда народу смотрела, был один подгон. Я такой, вау. Но, why not? Я надеюсь, все равно тебе этот ролик понравился, потому что, наверное подгоны были классные Спасибо за просмотр, ждите нового подгона, я сниму до воскресенья, надеюсь, и выйдет через неделю. Спасибо, пока, небольшой ролик